Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru, и в этом уроке мы разберем экспост фильтры viewsа и сделаем небольшую простую доску объявлений на восьмом друпале. Давайте перейдем на наш сайт и создадим новый тип материала объявление. Создаем машинное имя на английском языке. И теперь давайте добавим поля, по которым будем сортировать наше объявление на странице. Добавим в выбор типа объявления. У нас будет два типа, продам и куплю. Сохраняем. И также добавим еще... Ну и добавим еще один словарь таксономии. Вы можете интегрировать любые словари в свою доску объявления. Почему делать именно словарь таксономии, а не выбор списком? Потому что словарь таксономии очень легко редактировать. Есть очень много модулей, которые позволяют добавлять термины словари таксономии на лету. Например, есть модуль... Hierarchical Select Помимо того, что можно делать не просто списки, можно делать хиерархические иерархические списки в таксономии Это очень удобно, когда у вас есть подкатегории И когда у вас есть подкатегории, вы можете использовать этот модуль Выбор иерархических списков Сейчас он есть только для 7 версии Drupal, но в принципе скоро возможно он когда-нибудь будет мигрированный на восьмую версию Drupal. Ну, пока планов нету по миграции, Ну появится, возможно, другой модуль для того, чтобы выбирать иерархические списки из таксономии. Поэтому мы добавляем именно словарь таксономии, назовем его категория объявления. Здесь у нас будут две категории Недвижимость и машины И автомобили Отлично, теперь мы можем добавлять новое объявление. Давайте еще... Итак, мы создать, создали уже категорию объявлений. Давайте теперь добавим поле в объявление этой категории. Давайте зайдем снова в тип материалов объявления, управление полями. И добавим поле к категории. Ссылка на термин таксономии. Выбираем категория. И нужно будет выбрать словарь категории. Выбираем словарь категории объявления. Все, теперь мы создали нужные нам поля. Возможно, вы захотите добавить еще дополнительные поля телефона, поле цены, поле контактов, возможно какие-то другие поля, возможно адрес, может быть какой-то координатный на карте, вывести карту для объявлений, но пока мы, нам хватит этих полей, чтобы показать, как работает доска объявлений. Ну, давайте напишем однокомнатная на квартира», «Продам», фотографии не буду грузить пока и категория недвижимость вы можете выбрать другой виджет для выбора категории давайте зайдем в поля тип материалов объявления управление отображением формы и здесь выберем другой виджет сейчас у нас автодополнение лучше всего взять список из выбора Выборы списка. Здесь, конечно, перевод плохой. Это выбор из списка, а не список выбора. Давайте добавим еще одно объявление. Это было объявление «Продам». Можно добавить объявление «Куплю». Ну, например, «Почти новый автомобиль». Здесь мы выбираем тип объявления «Куплю» и выбираем категорию «Автомобиль». У нас есть два объявления. Теперь мы можем сделать views, который вводит эти два объявления. Давайте добавим views. Назовем его «Объявление». И поставим фильтрацию по объявлениям и создадим страницу. По умолчанию у нас будут вводиться все объявления на странице Ads. Давайте сейчас перейдем на страницу Ads. Вот вы видите, мы вводим все объявления. Мы можем теперь добавить экспост-фильтры. В критериях фильтрации добавить фильтры и сделать их открытыми. Чтобы пользователи могли их менять на лету. Нам нужен тип объявления. и нам нужна категория добавляем эти два фильтра выберем выпадающий список для выбора категорий. и нажмем вот эту калочку раскрыть этот фильтр для посетителей лейбл для категории поставим просто категория уберем вот запись можно подправить еще идентификатор фильтра, он будет использоваться в URL вашего сайта Чем короче и понятнее будет, тем красивее будет URL Раскрываем тип явления также Убираем лишнее в лейблы И идентификатор типа тоже оставим Просто type Сохраняем. И теперь на странице у нас должны появиться выборы категории и выборы типа объявления. Давайте попробуем, как это работает. Выбираем тип объявления «Продам». Вот мы находим эту комнату «Квартиру». Если мы выберем два типа «Продам» и «Автомобиль», у нас нет таких объявлений и, соответственно, у нас ничего не выведется. Но если выбираем Куплю, то выводится другое объявление. И таким образом вы можете выбирать любые типы фильтрации по любым полям. То есть можете добавить любое поле в объявление и вывести его в экспост Фильтрах. И пользователь сможет выбирать именно то, что ему нужно. Можно фильтровать по цене, например. Можно фильтровать по району города. Любые, фильтры, любые поля, которые вы добавите в объявление, можно будет вывести через экспост Фильтры и фильтровать по ним. В принципе, думаю, с этим все понятно. Как работают экспост-фильтры? Все довольно-таки просто. Заходите в критерии фильтрации, добавляете поля и выставляете галочку «Раскрыть фильтр». На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, делайте хорошие сайты на Друпале.